Этот день не задался у Алины с самого утра. На календаре было 14 февраля, но для одинокой матери троих детей это ровным счетом ничего не значило. День всех влюбленных. Он лишь для тех праздник, у кого в сердце живет любовь. У Алины же в этот день с утра дни проблемы. А началось все с того, что не зазвонил проверенный годами старенький будильник. После этого, кое-как, собравшись на работу, Алина выскочила на улицу. И тут же подскользнулась во дворе, вследствие чего сильно ушибла руку. Казалось бы, что на этом все ее мытарства должны были бы и закончиться. Но на самом деле это было только начало. Вполне ожидаемо опоздав на маршрутку, Алина мысленно поблагодарила Святого Валентина за помощь и отправилась на работу пешком. Солей, Катенькой и Андреем сегодня посидит Варвара Андреевна. А значит, детский сад ребятишек можно было не вести. «А ведь мне только двадцать пять. Трое детей, и я, мать-одиночка», — умело лавируя между спешащими на работу людьми, — думала Алина. Воспоминания и образы завертелись в голове женщины, подобно сказочному калейдоскопу, который с педантичностью метронома отсчитывал временные промежутки ее памяти. Муж женщины погиб около года назад, оставив супругу с огромным долгом по кредиту в банке, который, словно нарочно, был взят именно на ее имя. Что же на самом деле случилось с Вадимом, не знал никто. Будучи торговым представителем, он часто переезжал с места на место в поисках новых точек сбыта. Больших денег Вадим никогда не зарабатывал, отчего его семья постоянно балансировала на грани беспросветной бедности и нищеты. Так уж вышло, что после первого сынишки Андрюши Алина уже через год забеременела двойней. Сложно сказать, была ли вторая беременность запланированной или имела место случайность, но Алина ни разу не пожалела о том, что она является мамой троих детей. Андрюша, Оленька и Катя были для нее тем самым счастьем, которое наполняет сердце любой матери на земле, теплотой и нежностью. Еще до своей гибели Вадим часто высказывал свое недовольство тем, что у него совершенно нет времени на отдых. Работа, дом, дом, работа, все как у всех, наверное. Милый, но ведь у большинства семей все именно так и обстоит. Вот малыши подрастут, и я тоже пойду на работу. Уже полегче станет. Потерпи немножко, не все сразу. Пытаясь поддержать мужа, говорила Алина. Но переубедить Вадима было очень сложно. Молодой отец с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее, чем вселял в сердце Алины тревогу. А незадолго до своей гибели Вадим и вовсе стал задерживаться на работе до поздна объясняя это особенностями своего ненормированного графика. «Ну какой может быть график, если ты не приходишь домой раньше полуночи? Ты же торговый представитель, милый. Ночью большинство магазинов закрыты. О каких новых рынках сбыта может идти речь?» — говорила Алина. Вадим краснел, прятал глаза, но все равно поступал по-своему. А потом он предложил начать супруге свой бизнес и взять под это дело кредиты в банке. «Ты только представь, Алинка, с моими связями и развитой торговой сетью мы отобьем эти деньги за год-полтора. Еще и себе останется», – С жаром говорил Вадим, показывая супруге брошюрку из банка. Наверное, Алина и по сей день не могла понять того, почему она согласилась взять кредит именно на себя. Скорее всего, всему виной был недюжинный талант Вадима к убеждению что купе с событиями последних дней вселило в сердце молодой матери уверенность в завтрашнем дне. Это уже потом, после гибели супруга, Алина поняла, какую досадную оплошность она допустила. Возможно, Вадим и погиб-то из-за этих проклятых денег. В тот роковой день он, намереваясь купить для своих нужд торговый павильон, взял всю имеющуюся у семьи наличность и отправился на деловую встречу с продавцом. Казалось бы, ничего плохого произойти не могло, но вот как раз-таки это и произошло. Больше Вадима никто и никогда не видел. За городом нашли сгоревший автомобиль незадачливого бизнесмена, который никак не мог поспособствовать обнаружению его самого. Следователи, которые вели это дело, предположили, что Вадим стал жертвой разбойного нападения. «Тело вашего мужа мы не нашли, но в салоне полно остатков его вещей и одежды». Скорее всего, преступники устранили жертву в другом месте, после чего забрали деньги и сожгли автомобиль. «Пуднично, как что-то само собой разумеющееся», — сказал оперативник. «Жертву? Да это же мой Вадим! У него осталось трое детей, слышите? Вот кто их теперь на ноги будет поднимать?» — в сердцах воскликнула Алина. Она уже поняла, что полицейские торопиться не будут. По сути, Вадим числится пропавшим. А это уже лучше, чем он найдется мертвым, когда статистика раскрываемости неуклонно поползет вниз с очередным нераскрытым делом. Со дня тех кошмарных событий прошел уже год, а Алина по-прежнему остро переживала все то, что случилось. Ситуация усугублялась еще и тем, что долг по кредиту нужно было погасить. И никакие жизненные обстоятельства не могли изменить настрой вездесущих коллекторов. Они звонили, угрожали судебными исками, а однажды так и вовсе написали мелом на двери слово "должник". Все это было так неприятно, что Алина готова была провалиться сквозь землю от стыда. Такого позора она не испытывала еще ни разу в жизни. Коллекторы были настойчивы, от чего молодой матери приходилось вздрагивать при каждом телефонном звонке или стуке в дверь. Жилье было съемным, и лишить Алину крова над головой они, конечно же, не могли. Но во всех остальных методах психологического воздействия коллекторы себя не ограничивали и действовали со свойственной им методичностью и жестокостью. Помочь Алине было некому, поскольку ее детство прошло в детском доме. И дело было совсем не в том, что ее родители жили бедно, а в том, что всю свою сознательную часть своей жизни они беспробудно пили. Так уж вышло, что жизнь у матери Алины не заладилась с самого ее начала. Ранняя беременность, расставание с женихом и последующее сожительство с мужчиной, который был на 10 лет старше нее. В какой-то момент на пару с мужем женщина стала прикладываться к бутылке, что вполне закономерно привело ее к лишению родительских прав. Детский дом встретил Алину неласково. Нет, жаловаться на питание в ее положении было неправильно. Да и воспитатели относились к новенькой воспитаннице очень ласково. Все дело было в этих чужих стенах которые никогда не могли сравниться с теплом родного очага. Тогда Алина готова была отдать все что угодно, ради того, чтобы снова оказаться дома. И пусть за стенкой храпит пьяный отчим, в холодильнике шаром покати, главное, что дома и рядом с мамой. Но жизнь распорядилась по-своему, и Алине пришлось быть воспитанницей детского дома вплоть до своего совершеннолетия. К тому времени мать девушки уже умерла. А отчим лишился квартиры за долги и окончательно спился. Пути назад у Алины не было, и она решила начать новую жизнь. С Вадимом она познакомилась совершенно случайно. Возвращаясь домой из магазина, Алина к своему огорчению сломала каблучок и подвернула ногу, вследствие чего замерла как вкупанная на краю тротуара. Мимо как раз проезжал Вадим на своем жигуленке, остановился, помог и подвез до дома. Вот так все и произошло, просто и обыденно. Узнав адрес Алины, Вадим стал навещать ее практически ежедневно, принося цветы и милые подарки. Так, незаметно для самих себя, молодые люди стали парой. Сложно сказать, были ли их отношения настолько страстными, чтобы потерять от них голову, но в том, что желание связать себя узами брака было вполне осознанным, сомневаться не приходилось. После свадьбы Вадим как-то заметно охладел Калине а после рождения первого ребенка так и вовсе стал каким-то отстраненным и задумчивым. Тогда молодая мама не придавала этому особого значения, что по большому счету было ошибкой. Только теперь, будучи одинокой матерью троих детей, Алина поняла то, что в свое время сделала неправильный выбор в жизни. Так, ладно, хватит себе душу бередить воспоминаниями. Нужно думать о работе и о том, что дома меня ждут трое прекрасных малышей ради которых я готова пожертвовать своей жизнью. Подходя к месту работы, дала себе мысленную установку Алина. Поскольку вот уже третий месяц женщина работала продавцом в цветочном павильоне, она знала, что в праздничные дни нагрузка вырастает в несколько раз. Подойдя к двери магазина, Алина обернулась и по привычке махнула рукой игорю бродяги, который полгода назад появился в этих краях. В отличие от большинства своих коллег по бродяжьему ремеслу, он не курил и надух не переносил спиртного. О себе Игорь практически ничего не рассказывал. Да и вряд ли кого-то особенно интересовала его личность. Будучи добрым и отзывчивым человеком, Алина время от времени помогала ему всем, чем только могла. То пирожок на обед купит, то денег немного даст. Игорь добро не забывал и всегда старался отплатить тем же. Без тени смущения он мог подместить территорию вокруг павильона, почистить снег или поколоть налить в районе ступеней. Издали поприветствовав Алину, Игорь крикнул «Удачного дня!». Молодая мама улыбнулась в ответ и вошла в павильон. Так как сегодня был день Святого Валентина, владелица торговой точки решила лично помочь Алине и стала вместе с ней за прилавок. В свойственной для себя манере Ангелина Борисовна подошла к делу со всем возможным в таком случае креативом. Решив изобразить из себя ангелочков, она изготовила из бумаги карнавальные маски, которые были призваны внушить покупателям мысль о том, что они покупают цветы для своих любимых у верных слуг Купидона. Мало того, для большей достоверности Ангелина Борисовна заставила Алину прикрепить к спине бутафорские крылышки, которые справедливости ради она прицепила и сама. Стоит признать, что несмотря на то, что со стороны все это выглядело крайне комично, Продажи цветов и подарочной атрибутики увеличились в несколько раз. С маской на лице Алина чувствовала себя неловко. От ее бумажной поверхности чесалось лицо, и создавалась иллюзия комизма данной ситуации, но Ангелина Борисовна в своих предпочтениях была непреклонна и мужественно терпела все неудобства. Торговля шла бойко, и уже к обеду касса цветочного павильона превысила недельную выручку. Продавая цветы и валентинки людям, Алина уже неоднократно поймала себя на мысли о том, что завидует их счастью белой завистью. Вот кто-то заботится о своих любимых, пытается сделать их жизнь лучше, а я по-прежнему одна одиноченька, с грустью думала молодая мама. Из-за хорошей выручки настроение у Ангелины Борисовны было отменным. Женщина много шутила и вела себя так, словно жизнь удалась, и дальше ее ждет только вселенское счастье и достаток. Машинально упаковывая цветы покупателям, Алина не сразу заметила того, как к стойке подошла хорошо одетая молодая пара. Весело смеясь, молодые люди то и дело обменивались поцелуями, чем сразу же заслужили неодобрительный взгляд Ангелины Борисовны. В этот момент Алина подняла глаза и буквально оторопела от изумления. Скотч для упаковки выпал из ее рук и покатился по полу. Женщина стояла и не могла поверить своим глазам. Перед ней целый и невредимый стоял Вадим. На парне было дорогое кашемировое пальто, брюки и ботинки стоимостью в месячную зарплату Алины. Рядом с Вадимом стояла белокурая красотка, в которой легко можно было узнать любовницу или даже жену. Господи, как же так! Среди бела дня разгуливать как ни в чем не бывало, а я мыкаюсь с тремя детьми. Еще и выплачиваю долг по этому проклятому кредиту. С трудом сдерживая гнев, подумала Алина. Первой мыслью женщины было сорвать ненавистную маску и высказать мужу все, что она о нем думает. Но потом, по какой-то необъяснимой причине, Алина все же отказалась от этой затеи. Вместо этого она стояла и, как завороженная, смотрела на то, как Вадим у всех на виду, флиртует и целуется с любовницей. Увидев, что работница не в себе, Ангелина Борисовна приняла заказ на букет роз и принялась упаковывать их сама. А мне он ничего не дарил, кроме хризантем. Да и то по сезону, когда их цена вдвое меньше, чем урос, с грустью подумала Алина. Помимо воли женщины из ее глаз потекли слезы, которые обожгли ее щеки соленым скупым дождем. Отвернувшись, Алина кое-как промокнула глаза платочком и постаралась справиться с первоначальным волнением. Какая-то работница у вас сентиментальная, с ехидством заметил Вадим. Было видно, что он не узнал бывшую жену, а потому вел себя дерзко и нагло. Ангелина Борисовна не зря столько лет была в торговле, чтобы ее можно было смутить таким каверзным вопросом. Так это у нее от аллергии. Цветов ведь много. Некоторые привезены из других стран. Вот и не здоровится, мигом выпалила владелица торгового киоска. Вадим понятливо хмыкнул. После чего, выбрав самую дорогую Валентинку на прилавке, протянул Алине деньги. Женщина вздрогнула, но потом быстро взяла себя в руки и молча отсчитала сдачу, кляняя себя за нерешительность. Алина так и не решилась снять с лица картонную маску. Женщина утешала себя тем, что сможет сделать это в любой момент, и отныне она знает то, что ее муж – обманщик и изменник. Скорее всего, Алина просто не хотела устраивать скандал в цветочном павильоне. На глазах у покупателей и Ангелины Борисовны. «Ну что с того, что я сейчас во все всеуслышание объявлю себя полной дурой, которую обманул хитрый прайдоха», — успокаивала себя Алина. Тем временем Вадим, упиваясь видом своего благополучия, продолжал расхаживать по павильону, намереваясь купить любовнице мягкую игрушку. Наблюдая за бывшим мужем, Алина машинально отметила его врожденную скупость. Не испытывая стеснения в средствах, Вадим все равно пытался выбрать игрушку подешевле. Осознание этого лишь в очередной раз доказало Алине то, что, выйдя замуж за этого человека, она допустила самую досадную ошибку в своей жизни. Тем временем Ангелина Борисовна уже составила букет и вручила его спутнице Вадима. Мужчина еще немного поерничал, после чего покинул цветочный павильон. Лишь когда за ним закрылась дверь, Алина почувствовала облегчение. Ты чего это такая потерянная? Уж не приболела ли? Может, домой пойдешь? «Выручка сегодня хорошая, но нужно и мир знать. Я от себя премию тебе выдам. Купишь малышам чего-нибудь вкусненького. отдохнешь, развеешься. Сегодня мы отработали с тобой на славу», — участливо сказала хозяйка павильона. «Нет, спасибо, Ангелина Борисовна. На меня просто ностальгия нахлынула. Такой праздник, а я вынуждена буду его встречать в одиночестве. Хотя у меня же есть дети», — с грустью ответила Алина. На душе у молодой матери скребли кошки. Она по-прежнему не могла понять, почему Вадим так подло ее подставил. «Теперь, числясь мертвым, он наслаждается жизнью, а я вынуждена платить кредит, взятый по его собственному предложению», — с тоской думала Алина. Машинально окинув взглядом прилавок, женщина увидела то, от чего ее сердце очищенно забилось. На углу стола лежал темный предмет, в котором Алина без труда узнала кошелек Вадима. Видимо, так спеша показать себя во всей красе, этот Павлин сам не заметил того, как забыл на прилавке свою личную вещь. Поборов желание выбросить кошелек в урну, Алина украдкой взяла его и убрала под прилавок. Женщина проделала это все так быстро, что хозяйка павильона ничего не заметила. Ангелина Борисовна все еще пребывала в состоянии эйфории от того, что сегодняшняя торговля превзошла все ее самые смелые ожидания. Алина понимала, что брать чужую вещь нехорошо, но ведь и Вадим не был святым, так что в этом случае муки совести ее не терзали. Эта сволочь оставила меня без копейки, да еще и с тремя детьми, а сам купается в роскоши и тратит деньги направо и налево. Не обеднеет ведь из-за пары тройки тысяч, обидчиво поджав губы, подумала Алина. С минуты на минуту, ожидая возвращения мужа, Алина готовилась к тому, чтобы высказать ему все, что она о нем думает. Но время шло, а Вадима по-прежнему не было. Рабочий день подходил к концу, и Алина поняла, что бывший муж уже не придет. Ну и ладно, по крайней мере, пропажа кошелька собьет с него спесь. Собираясь домой, думала Алина. Попрощавшись с Ангелиной Борисовной, женщина сунула кошелек Вадима в сумку и вышла на улицу. Стояла обычная февральская погода с легкой наледью на дороге остатками подтаявшего снега на обочинах и минусовой температурой в пару-тройку градусов ниже нуля. По городу шли влюбленные шариками и валентинками, которые поневоле настраивали на романтический лад. Алина успела отойти от цветочного павильона всего на сотню метров, после чего ее окликнул по имени какой-то мужчина. Обернувшись, женщина увидела того самого молодого бродягу по имени Игорь, который спешил к ней со всех ног. Подойдя ближе, парень замер в нерешительности. «Ну и что дальше? Чего хотел?» – с улыбкой спросила Алина. Игорь помялся еще минуту-другую, после чего достал из кармана какой-то странный предмет. «Вот, это тебе. С праздником!» – смущенно опустив глаза, пробормотал бродяга. Алина присмотрелась внимательнее и увидела на мозолистой ладони парня небольшое сердечко, выполненное из мягкого бархата. В этот момент на душе женщины стало так тепло, что глаза увлажнились слезами. Спасибо огромный, Игорек, ты настоящий друг, нарожащим от волнения голосом сказала Алина. Игорь улыбнулся в ответ и, как бы, между прочим, предложил проводить ее домой. Эта прогулка не имела ничего общего с романтическим свиданием, но все равно наполнила сердце Алины нежностью и уютом, которых она не знала уже много лет. Игорь оказался приятным собеседником, и если бы не его потрепанная одежда, в нем сложно было бы признать уличного бродягу. В какой-то момент Алина ощутила симпатию к этому парню, который по какой-то причине оказался на самом дне. Но, несмотря на это, рук не опустил и продолжал барахтаться. Слушай, а может, зайдешь поужинать? Голодный ведь поди. Последние деньги на сердечко потратил, но мне все равно приятно, осторожно предложила Алина. Игорь смущенно посмотрел на спутницу, и по глазам бродяги она поняла, что попала своим предложением в самую точку. «Я, конечно, с радостью соглашусь, а как же дети? Я не помешаю?» – тихо спросил Игорь. «Перестань. Все будет нормально. Вот сейчас зайдем в магазин, и я куплю что-нибудь из продуктов. Не зря же я сегодня весь день провела в маске ангела, да еще и с крылышками за спиной». «Премию заработала, а значит, и у нас должен быть сегодня маленький праздник», — улыбнувшись, ответила Алина. Ей было очень легко и уютно рядом с этим парнем, который хоть и жил на улице, обладал невероятной харизмой и обаянием. «Вот бывает же так, что посмотришь на кого-то, а тебе кажется, что внутри все переворачивается от приятных ощущений». Алина понимала, что ни о каких отношениях с Игорем не может быть и речи. Но с другой стороны... Для искренней дружбы у них на пути не было абсолютно никаких преград. Купив в магазине все необходимое для ужина, Алина вручила пакеты с покупками Игорю и медленно пошла рядом. Женщине казалось, что под покровом вечерней мглы ее спутник вовсе не бродяга, а прекрасный принц, который по воле злой колдуньи с первыми лучами превратится в нищего. Только кареты из тыквы не хватает и крысы вместо кучера, с иронией подумала Алина. По дороге к дому молодая мать в очередной раз осторожно спросила Игоря о его прошлом. Алина знала, что парень крайне неохотно рассказывает о том, как он оказался на улице и что поспособствовало его трансформации из обычного человека в бродягу. «Ты знаешь, Алин, я и сам не знаю, кем я был раньше. Около года назад я очнулся в придорожной канаве. Голова раскалывалась». Но самым страшным было даже не это. Я ослеп, понимаешь? Мне пришлось передвигаться на ощупь до тех пор, пока вновь обрел способность что-либо видеть. Запинаясь на каждом слове, начал Игорь. «И что же было дальше?» – нетерпеливо спросила Алина. Голова жутко болела. Я ничего не помнил и был совершенно дезориентирован. «К счастью, меня заметил старик, Митрич. Ну ты знаешь его, это дворник, который пускает меня в подвал» для того, чтобы я не замерз ночью. Денег, документов при мне не было. Я не знал даже своего имени. Мне кажется, что либо меня отравили, либо я сам выпил что-то не то. Митрич выходил меня, молоком и травами отпоил. Вот я и встал на ноги. Хотел было в полицию податься, да куда там. Дежурный только отмахнулся. Говорит, много вас тут таких шляется». «Водки паленой, напьетесь, а потом память теряете», — с грустью пояснил Игорь. Это признание Алина слышала впервые и чувствовала сердцем то, что бродяга говорит правду. В голосе Игоря было столько боли и неприкрытой тоске от того, что он не знает своего прошлого, что молодая мать была на сто процентов уверена в искренности своего собеседника. На пороге их уже встречала соседка Варвара Андреевна. Под слеповато -щурис, старушка даже не заметила того, что одежду Игоря сложно было назвать нормальной. Да и сам он выглядел обычным уличным бродягой. — Ну вот, милая, ваша мамочка пришла, — улыбнувшись, сказала Варвара Андреевна и тихонько покинула квартиру. — Ура! Мама вернулась! — на правах самого старшенького закричала Андрюша. Его крики тут же подхватили Оля и Катенька, которые скучали по маме не меньше своего брата. Ладно, ладно, а то с ног собьете. Вот сейчас руки вымою и начну готовить ужин. Знакомьтесь, это дядя Игорь. Сегодня он наш гость. Смеясь, воскликнула Алина. Андрюша удивленно посмотрел на замершего от смущения бродягу и бесхитростно улыбнувшись сказал: Привет, дядя Игорь. А ты чего так одет? Ты супергерой, наверное? Я такое в кино видел. Люди специально одеваются бомжами и сражаются с преступностью на улицах города. Стоявший в прихожей гость от удивления чуть не выронил пакеты из рук. В какой-то момент Игорю стало очень неловко от того, что мальчуган сразу указал на его недостатки. «Так, малыши, а ну живо в детскую, ишь, устроили допрос с пристрастием». Шутливо подтолкнув санишку в спину, пришла на помощь Алина. Игорь облегченно выдохнул и понес пакет из провизии на кухню. После того, как гость помыл руки, Алина усадила его за чистку картошки а сама приступила к жарке мяса. Все это время она не забывала о том, что в сумочке по-прежнему лежит кошелек Вадима, содержимое которого могло пролить свет на все его предыдущие действия и хитроумные схемы мошенничества. Приготовление ужина заняло у Алины не меньше часа. Игорь оказался крайне исполнительным кухонным рабочим, и в мгновение ока начистил столько картошки, сколько было нужно. Помимо этого парень, изымевшийся в холодильнике продуктов, приготовил салат, название которого он также не помнил. Ух ты, как вкусно! Да у тебя настоящий талант! Откуда тебе все это известно? Настоящий кудесник», — не скрывая своего восхищения, заметила Алина. Я и сам не знаю. Все как-то получилось само собой. В голове словно счетчик какой-то тикать начал. Вот я и приготовил. «Думаю, так с каждым, может быть», — смущенно, пробормотал Игорь. Приступив к ужину, Алина в очередной раз поймала себя на мысли о том, что ей очень комфортно рядом с этим сильным и спокойным парнем. «Ну и что с того, что он беден и не помнит своего прошлого? Вадим вот хоть и выглядел внешне нормальным, а в душе с гнильцой оказался», — подумала молодая мать. Нахваливая вкусный ужин, малыши задорно стучали ложками, а Андрюша так и вовсе попросил добавки. «Уши на здоровье, мой богатырь! Верю, ты вырастешь большим и сильным!» Погладив сынишку по голове, прошептала Алина. В этот момент она ощутила на себе взгляд Игоря, который буквально лучился теплом и добротой. Откровенно говоря, парень был очарован женственностью Алины, которая, будучи мамой троих детей, умудрялась оставаться такой привлекательной. Украдкой, бросив взгляд на стрелки на стенных часов, Игорь поблагодарил хозяйку за ужин и стал собираться домой. Правда, собираться домой это было громко сказано. Жилья у парня по-прежнему не было, и он жил в подвале, который предоставил ему старый дворник Митрич. Там, лежа на старой тохте, бродяга упорно пытался вспомнить свое прошлое, которое казалось ему таким призрачным и далеким, что на глазах выступали горькие слезы отчаяния. А куда это ты собрался на ночь глядя? Оставайся, я тебе в комнате мужа постелю. «Тьфу ты, Вадима!» – предложила Алина. По глазам Игоря было видно, что он хочет остаться. Но какой-то внутренний запрет не давал ему этого сделать. Игорь и сам не знал, откуда у него это, но он не мог пересилить свои принципы и остаться в доме приютившей его женщины. «Нет, спасибо, Алин. Давай как-нибудь другой раз, ладно?» – смущенно пробормотал парень. Алина с уважением отнеслась к словам гостя и от себя добавила всего лишь то, что без чая с печеньем не отпустит его. Ладно, только недолго. Сдался Игорь и вернулся на кухню. Уложив детей спать, Алина подошла к сумочке и достала из бокового кармана кошелек своего бывшего мужа. По какой-то необъяснимой причине она боялась открывать его в одиночестве и хотела сделать это непременно в обществе Игоря. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Понимаешь, сегодня...» Я совершила один очень нехороший поступок. В общем, один из клиентов забыл на прилавке кошелек, а я его оставила себе, покраснев до самых корней волос, начала Алина. Игорь метнул в ее сторону вопросительный взгляд. По глазам парня было видно, что он целиком и полностью на стороне Алины. Любого другого человека он без тени сомнения судил бы за подобный поступок, но только не молодую женщину, сидевшую напротив него в этот самый момент. Дело в том, что владелец кошелька причинил мне много горя и бед. Сегодня я смолодушничала и не смогла снять маску для того, чтобы сказать ему в лицо все то, что я о нем думаю, прошептала Алина и, раскрыв кошелек, вытряхнула его содержимое на стол. К ее удивлению, кроме горсти мелочи, пары сотенных купюр и смятой бумажки в кошельке, ничего не было. И стоило тебе переживать ради этого, разочарованно протянул Игорь. Алина и сама с облегчением выдохнула. Откровенно говоря, ей меньше всего сейчас хотелось присваивать себе деньги мужа мошенника. Оставалась еще бумажка. Что это? Записка или какая-то квитанция? Взяв в руки скомканный листок, Алина развернула его и обомлела. Он был весь испещрен какими-то цифрами, кодами и шифрами. Напротив них стояли номера каких-то ячеек после которых следовал адрес финансовых учреждений, расположенных в нескольких странах мира. «Что это еще такое? Какие-то прям шифровки шпионские?» – недоуменно прошептала Алина. «А дай-ка мне взглянуть поближе», – попросил Игорь и поднес листок к свету. Лоб парня мгновенно испещрила сеть морщин, а губы зашевелились, озвучивая вслух написанное. Внимательно изучив содержимое листка, Игорь пришел к тому, что это коды от ячеек в банках разных стран. Тут еще указаны фамилия и имя владельца всех этих богатств, а также его контактный телефон. Рокотов Константин Львович. «Тебе он не знаком?» – спросил парень. Алина отрицательно покачала головой, после чего поймала себя на том, что вряд ли Вадим мог заполучить этот список честным путем. Наверняка или украл его, или провернул очередную аферу, как с кредитом. Взял деньги и для всех в одночасье стал мертвым. Ловко придумано, с горечью подумала Алина. Озвучивать свое умозаключение вслух она, конечно же, не стала. Молодая мать понимала, что оставив себе кошелек неверного мужа, столкнулась с еще одной загадкой, разрешить которую в одиночку ей было явно не по зубам. Игорь первым нарушил затянувшуюся паузу и стал собираться домой. «Будь осторожен, ладно? Может, тебе лучше такси вызвать?» – осторожно спросила Алина. Игорь улыбнулся и тут же ответил. «Да ну, не стоит. Стыдно же. Бродяга вызвал такси для того, чтобы как можно скорее добраться до своего логова в подвале многоэтажного дома». Закрыв дверь за парнем, Алина почувствовала болезненную кол в сердце. В этот момент она была готова броситься следом и во что бы то ни стало вернуть Игоря обратно. Но потом, взяв себя в руки, молодая мать поняла, что в данной ситуации это будет лишним. «Ладно, утро вечером мудренее. Завтра у меня выходной, а значит, можно будет уделить больше внимания этой странной бумажке», укладываясь в постель, успокоила себя Алина. Сон упорно не хотел идти к женщине, которая за прошедший день испытала столько противоречивых чувств и эмоций, что не знала, как привести мысли в порядок. Когда Алине наконец удалось уснуть, ей приснился Вадим, который, смеясь в голос, швырялся деньгами и валентинками, как обезумевший цирковой клоун. Видение вышло таким неприятным, что Алина проснулась в холодном поту с бешено бьющимся сердцем. «Господи, даже во сне этот гад не дает мне покоя», укрывшись одеялом, прошептала Алина. Утром молодая мать проснулась с сильнейшей головной болью вызванные плохим сном и обилием эмоций, пережитых накануне. А все-таки нужно будет позвонить владельцу этих реквизитов на бумажке. Уверена, что Вадим и здесь оставил свой преступный след. Наливая в чашку кофе, подумала Алина. Решив не откладывать дел в долгий ящик, женщина взяла телефон и набрала указанный номер. В трубке тут же послышались гудки, что навело Алину на мысль о том, что абонент находится на связи. Наконец, на звонок ответили, и уверенный мужской голос сказал, — Рокотов, слушаю вас. С трудом сдерживая волнение, Алина принялась тараторить о том, что случайно нашла бумажку с шифрами и кодами банковских ячеек в кошельке бывшего мужа. Женщина прекрасно понимала то, как глупо в этот момент она выглядит, но поступить иначе уже не могла. Выслушав Алину, мужчина подумал немного, после чего сказал. Хорошо, я жду вас по адресу улицы Подробная, дом 17. Это за городом. Коттеджный поселок. В общем, разберетесь, я думаю. Да-да, я знаю, где это, с готовностью ответила Алина. Попросив Варвару Андреевну присмотреть за малышами, молодая мать отправилась на встречу с Константином Львовичем, о котором женщина знала только то, что он был богат, как арабский шейх. Чтобы как можно быстрее добраться до нужного места, Алина вызвала такси услугами которого по причине вечной нехватки денег пользовалась крайне редко. Но сегодняшний случай был исключением из правил, и женщина понимала это как никто другой. Когда таксист привез ее к дому больше похожему на средневековый замок, Алина не смогла сдержать удивленный возглас: « Ничего себе громадина, сколько же здесь комнат, пятьдесят или может быть вся сотня, Таксист, понимающий, хмыкнул и сказал, что в этом царстве богатства и роскоши живет бизнесмен Рокотов. Когда-то он был рядовым инженером, а потом, в 90-е, как-то сразу ощутил веяние перемен и стал на скользкую стезю бизнеса. Как видно сейчас, на поприще предпринимательства он добился больших высот, чем на родном металлургическом заводе, с иронией заметил таксист. Оплатив проезд, Алина покинула автомобиль и направилась к воротам. К огромному удивлению женщины ее прибытие уже ждали. Любезно поприветствовав Алину, степенный охранник повел ее по бесконечному коридору огромного особняка. Наконец он остановился у массивной резной двери, выполненной из древесины дуба, и осторожно постучал. «Войдите!» – раздался чей-то уверенный мужской голос. Охранник ободряюще кивнул Алине и жестом пригласил войти. Преодолев природную робость, девушка переступила порог и оказалась в просторном, уютном кабинете, пахнущем корицей и еще чем-то таким, от чего ей сразу захотелось есть. «Здравствуйте, Алина! Присаживайтесь и расскажите все по порядку», — вполне миролюбиво сказал хозяин дома. Сев на краешек стула, Алина извлекла из кармана листочек с шифрами и передала Константину Львовичу. Пока мужчина изучал его придирчивым взглядом, молодая мать рассказала ему все, что знала об этой таинственной бумажке. По мере того, как Алина переходила от одного предложения к другому, бизнесмен становился все мрачнее и мрачнее. Наконец, выслушав всю историю целиком, он задумался, после чего сказал: «Спасибо вам за помощь. думаю, что я знаю, каким образом эта бумажка попала к вашему мужу. Понимаете, это все моя невестка. После пропажи сына год назад она совсем распоясалась. Тело моего Саши так и не было найдено. Считать мертвым я его не могу. Но вот Карина упорно настаивает на том, что ее муж погиб. Подозреваю, что у невестки даже появился любовник, который с большой долей вероятности может оказаться вашим бывшим мужем. В этот момент в голове Алины все помутилось. Так вот, значит, куда якобы пропал ее муж. Оказывается, все это время он, прикарманив деньги от взятого кредита, наслаждался обществом богатенькой любовницы. Муж, который пропал при очень странных обстоятельствах год назад. «Спасибо вам. Я обязательно поговорю с невесткой и прижму ее к стенке. Никто из посторонних не мог взять эти шифры из моего сейфа, понимаете? Я вдовец. Сына потерял год назад. Кроме Карины взять их было просто некому», — добавил бизнесмен. В этот момент Алина собралась с духом и спросила. «Простите, а у вас нет фотографии этой самой Карины? Я ведь видела любовницу мужа вблизи». Вдруг это один и тот же человек. Бизнесмен с готовностью вызвался помочь. Открыв ящик стола, он достал фотографию в деревянной рамке и протянул ее о линии со словами. Вот, возьмите, свадебная. На ней Карина вместе с моим сыном Александром. Я убрал ее со стола, чтобы не расстраиваться. Как увижу глаза сына, так сразу плакать и начинаю. Молодая мать осторожно взяла фотографию и внимательно вгляделась в радостные лица запечатленных на ней людей. Любовницу Вадима Алина узнала сразу, а вот когда женщина взглянула на жениха, ее голова закружилась, а в глазах замелькали темные пятна. Алина, вам плохо? с тревогой спросил Константин Львович, но ответить гости уже не смогла, по причине того, что с ней приключился обморок. Лишь через пару-тройку минут, когда в кабинет вбежал охранник с нашитером, Алину удалось привести в чувство. Изумленно посмотрев на побледневшего Константина Львовича, она сказала только одну фразу. «Ваш сын жив». Бизнесмен сразу изменился в лице и, схватив гостью за плечи, воскликнул. «Как жив? Вы что, его видели?» Алина утвердительно качнула головой, после чего рассказала то, что повергло Константина Львовича в состояние глубочайшего шока. Это объяснялось тем, что на семейной фотографии Рокотовых был запечатлен никто иной, как бродяга Игорь. С которым еще вчера Алина ужинала на кухне своей квартиры. Ошибки быть не могло, и молодая мать чувствовала это своим сердцем. Рассказав об этом Константину Львовичу, Алина зажгла в измученном сердце бизнесмена огонек надежды, вызванный мыслью о том, что сын может быть жив. Чего же мы тогда ждем? Давайте поедем туда, где вы видели Сашу в последний раз. Вы же знаете, где это место? с трудом сдерживая нетерпение, воскликнул бизнесмен. Алина согласно кивнула и приняла предложение мужчины. За последнее время ей пришлось пережить столько событий, что поездка к Игорю была самым лучшим из них. Но когда она с Константином Львовичем прибыла на место, выяснилось страшное. Минувшей ночью молодой бродяга стал жертвой хулиганов, которые, решив выместить злобу, избили припоздавшего прохожего. К счастью, неравнодушные очевидцы трагедии вовремя вызвали полицию и скорую помощь. Но, несмотря на это, Игорь попал в реанимацию первой городской больницы с проникающим ранением брюшной полости. Об этом Алине и Константину Львовичу сообщил пожилой дворник Митрич, который буквально не находил себе места от переживаний. «Вы простите меня, старого дурака, я же не знал его настоящего имени, вот и назвал в честь погибшего сына Игорем. А он ведь Саша». Саша Рокотов, со слезами на глазах сказал старик. Не вините себя. Вы сделали то, что должен был сделать каждый нормальный человек. Простите, что не могу поговорить с вами еще. Мне срочно нужно ехать к сыну, дрогнувшим голосом ответил Константин Львович. Стоя рядом с бизнесменом, Алина плакала и не могла поверить в то, что все это происходит здесь и сейчас. Еще вчера Игорь был обычным бродягой, а сегодня стал Сашей Рокотовым, сыном миллионера и богатым наследником. Попросив у Константина Львовича разрешение поехать с ним, Алина со слезами на глазах пошла к автомобилю миллионера. В глубине души она чувствовала вину за то, что вчера ночью не смогла удержать рядом с собой Сашу, и тем самым подвергла парня смертельной опасности. Рассуждать об этом можно было до бесконечности, но Алина знала, что в данный момент нет ничего важнее Сашиного здоровья. Прибыв в больницу, Константин Львович тут же переговорил с заведующим отделением, и узнал, что состояние Саши остается стабильно тяжелым. Поймите меня правильно. Со своей стороны мы сделали все возможное. Теперь все в руках Господа. Верьте в лучшее. Саше сейчас, как никогда, важна ваша поддержка и помощь, отойдя в сторону, сказал врач. Со слезами на глазах Алина села на лавочку и, закрыв лицо руками, тихонько заплакала. Как же она корила себя сейчас за то, что вчера ночью проявила малодушие и не смогла настоять на своем. Константин Львович еще немного поговорил с врачом, после чего решил разобраться с невесткой Кариной, к личности которой тянулись все ниточки. Вызвав начальника службы охраны, бизнесмен озвучил ему весьма жесткий приказ. Во что бы то ни стало найти Карину и ее любовника. Бизнесмен знал, что хитрым мошенникам хватит одной маломальской серьезной угрозы для того, чтобы выложить все как на духу. Собственно, все именно так и вышло. Когда шкафоподобные охранники Константина Львовича нашли Карину и Вадима в номере дешевого мотеля, изумление любовников не знало границ. Последующий допрос с пристрастием в кабинете бизнесмена позволил пролить свет на то, что произошло ровно год назад. Как выяснилось чуть позже, Вадим и Карина познакомились уже будучи связанными узами брака. Поскольку развестись по-честному муж Алины не хотел, он решил инсценировать свою смерть и скрыться с деньгами в неизвестном направлении. Вадим намеренно оформил кредит именно на Алину, чтобы назойливые коллекторы не стали его искать. Сам же негодяй, сменив фамилию, снял номер в отеле, где стал встречаться с Кариной, которая, так же, как и он, вынашивала в своей голове весьма коварный план по устранению собственного мужа. Жена Александра Рокотова никогда не любила своего мужа и вышла за него замуж только из-за денег. Прожив в браке с молодым бизнесменом несколько лет, девушка поняла, что ненавидит его всем сердцем. Просто развестись она не хотела, так как по брачному договору в случае развода по ее инициативе женщина не получала ничего. А вот в случае смерти супруга ей полагалось пожизненное пособие, причем очень приличное. Вот тогда-то хитрые любовники и решили отравить Александра для того, чтобы вывести его тело за город и оставить в придорожной канаве. Все было рассчитано до мелочей, и если бы не ошибка в дозировке яда, Александр Рокотов точно не смог бы выжить. А так несчастный парень всего лишь временно ослеп и, лишившись памяти, нашел пристанище у старого дворника Митрича. Казалось бы, удача по-прежнему благоволила любовникам, которые в такой короткий срок провернули две удачные аферы. Вадим просчитался лишь однажды, когда пришел в магазин для того, чтобы купить букет цветов и валентинку для Карины. Расплачиваясь за покупки, негодяй даже не догадывался о том, что в этот самый момент стоит перед своей женой, лицо которой скрыто от него за картонной маской в виде мордашки милого ангелочка. Конечно, если бы Вадима опрометчиво не забыл свой кошелек на прилавке, тайну их разгадать было практически невозможно. Именно Карина открыла сейф тесте для того, чтобы выкрасть оттуда данные кодов от банковских ячеек бизнесмена. Все было проведено так мастерски, что в случае успеха любовников ждала обеспеченная старость и домик на побережье Средиземного моря. И только благодаря решительным действиям Алины аферисты теперь получат по заслугам и несколько ближайших лет проведут в тюремной камере, где солнце неизменно будет в клеточку, а мечты о свежем морском воздухе развеются, как призрачная дымка. К сожалению, арест незадачливых любовников стал весьма слабым утешением для Алины поскольку главной проблемой в этот момент по-прежнему оставалось здоровье Саши Рокотова. Ситуация осложнялась еще и тем, что вследствие полученной травмы молодой бизнесмен впал в кому, выйти из которой он мог как через день, так и через год. Ежедневно навещая Сашу в больнице, Алина подолгу сидела в палате парня и разговаривала с ним так, словно он действительно мог ей ответить. Не находя себе места от тревог и переживаний, молодая мать искренне просила у впавшего в кому парня прощения и ждала момента, когда он, наконец, покинет царство сна и забвения. Константин Львович видел переживания женщины, которая, скорее всего, была влюблена в его сына, но боялась признаться себе в этом. Время шло, а Саша по-прежнему находился в коме. В какой-то момент Алина так отчаялась, что принесла в палату подаренное парнем сердечко из бархата, и оставила его на прикроватной тумбочке. Пусть это поможет тебе очнуться, милый. За это время ты дважды остался жив, когда должен был умереть. Пожалуйста, если ты меня сейчас слышишь, возвращайся. Я буду тебя ждать. С трудом сдерживая слезы, прошептала Алина. В этот момент время для нее словно остановилось, наполнив сердце болью и тоской. Женщина уже хотела было покинуть палату, как вдруг. Лампочки аппаратов поддержания жизнедеятельности призывно запищали и стали светиться всеми цветами радуги. Через минуту в палате Саши собрался целый медицинский консилиум. Все что-то измеряли и, возбужденно гомоня, записывали полученные результаты в блокнот. «А мне кто-нибудь скажет, что случилось?» – со слезами на глазах воскликнула Алина. «Тише вы. Ваш жених пришел в себя, понимаете? Его отцу уже сообщили, скоро он будет здесь». Тихонько отведя женщину в сторону, сказала одна из дежурных медсестер. Впервые за несколько последних дней на лице Алины заиграла улыбка. Такого облегчения и радости она не испытывала ни разу в жизни. На следующий день, когда Саша уже окончательно пришел в себя, Алина навестила его вместе с Константином Львовичем. Вследствие пережитого стресса память вновь вернулась к парню, который выглядел теперь намного лучше прежнего. Держа в руке бархатное сердечко, подаренное им Алине на день Святого Валентина, он внимательно посмотрел отцу в глаза, после чего спросил. «Пап, а ты не против, если у тебя будет сразу трое внуков? Я намерен предложить Алине свою руку и сердце, а для этого мне просто необходимо твое одобрение». Глаза Константина Львовича увлажнились слезами. В глубине души ему очень нравилась эта худенькая молоденькая женщина которая не только помогла ему найти сына, считавшегося пропавшим без вести, но и вселила веру в силу любви и дружбы. «Конечно же, я не против, сынок. Мало того, я почту за честь отгулять на вашей свадьбе. Вы оба столько выстрадали, что теперь просто не можете жить порознь», — улыбнувшись, ответил бизнесмен. На щеках Алины тут же возник румянец, а в глазах заплясали веселые искорки. Теперь, когда все тревоги и проблемы остались позади, она, наконец, могла порадоваться своему женскому счастью. Примерно через две недели Саша был выписан из больницы с настоятельными рекомендациями пройти санаторно-профилактическое лечение на одном из морских курортов страны. «А что, это хорошая идея. Вот отгуляем свадьбу и сразу отправимся в свадебный круиз по Черному морю», многозначительно подмигнув невесте и отцу, сказал Александр. Пока Саша лежал в больнице, влюбленных аферистов арестовали, избрав меру пресечения содержания под стражей. Очень быстро оформили развод Саши и его супруги. Также не составило труда оформить развод Алины. Со связями и деньгами семьи Рокотовых все прошло быстро и без задержек. Теперь, когда жизни и здоровью молодого бизнесмена ничего не угрожало, он мог подумать о собственном счастье, в котором больше не будет и лжи и предательства. Сыграв пышную свадьбу, Саша и Алина создали крепкую семью, ставшую оплотом их семейного счастья. Посматривая на молодых, Константин Львович просит их не останавливаться на достигнутом и подарить ему столько внуков, сколько сможет уместиться в его огромном, похожем на сказочный замок, доме.